Так, всем привет, ребят, всем привет еще раз. На связи Виктор Бондолет, тот, кто меня не знает, я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей бизнес «Щенс Про». Также являюсь экспертом в продвижении сетевого бизнеса через интернет, в частности социальные сети по выстраиванию автоворонок, масштабированию систем обучения команд и много-много другое. Сегодня я хотел бы снова перетереть тему, как с офлайн перейти в онлайн привлечение рекрутирования. Ребят, ну сразу же хочу сказать, что так как ну, я вроде бы сторонник онлайн, но я хочу немножко вас расстроить. И сказать, что офлайн методы тоже работают. Офлайн методы работают, списки знакомых, теплый рынок, встречи, домашние кружки. Это все работает. Холодные контакты, это все работает. Вопрос стоит только в скорости достижения ваших результатов. И ваших внутренних ценностей. Да? То есть, потому что... Времена меняются, мир меняется, люди становятся более изолированы друг от друга в том смысле, что вроде бы каждый становится умнее, но как каждый вот в своем каком-то маленьком мире, который создает определенный вакуум, зону комфорта. И человек понимает, что он уже не хочет строить бизнес какими-либо старыми методами, потому что их стереотипность, их подсознание просто-напросто не пускает двигаться старыми методами, потому что любой сейчас человек вот нашего века на протяжении десяти лет очень ну, вот ему хочется становиться мобильным. Сейчас в мир, когда можно взять мобильный телефон и узнать все про все, когда человеку хочется бывать в разных местах, путешествовать по разным странам, ходить делать холодные контакты и расклеивать листовки и лапшу, просто-напросто не нерезонно да, потому что как бы человек опять же хочет быть мобильным строить бизнес международным и закрепляться ему за одним местом, то есть ну, вот в своем локальном городе, где проводить постоянно холодные встречи, вообще встречи с теплым рынком, это не имеет смысла. И даже если подумать, ну сейчас очень много люди ценят свое время. Не зря же говорят время деньги, это уже с древних времен, да, то есть это уже десятилетиями, практически сто лет уже этому высказыванию, деньги это время, время это деньги. Это еще Наполеон Хилл, наверное, сказал, если я не ошибаюсь. И вот представьте, еще тогда не было интернета, но уже была цена деньгам, потому что именно предприниматели и бизнесмены понимали, что... На каждую, на каждую потраченную минуту они могут заработать целое состояние. И э, они просто-напросто не могли распыляться на какие-то э, мелочные дела, которые просто-напросто могут э, потратить, уничтожить их время и не заработать денег. И в наше время это еще более и более актуально. В мир информационного мусора, информационного перегруза, в мир мобильности, постоянного движения. И сейчас нужно настолько фильтровать информацию, настолько понимать, как сэкономить свое время, что просто на обычные, обыденные штучки поехать в кафе, в Макдональдс, не знаю, ребят, кто в каком городе, возможно, вы в областном городе, возможно, вы в, прово... в провинциальном городе, как я, в численностью в 200 тысяч человек у нас Макдональдса Макдональдсе нету, самочисленность населения этого не позволяет, но есть разные другие кафе, ну, за 110 километров у нас уже область идет, и там миллиона два, наверное, жителей там есть кафешки и так далее. Ну, Макдональдс, я имею в виду. И вот э, представьте, что вы живете в мегаполисе, кто-то вот в Москве, грубо говоря, живет, и человек живет в одном конце Москвы, и вы в одном конце Москвы, и вам нужно съехаться где-то в центре. Это практически нереально. Те люди, которые живут в таком огромном мегаполисе, офлайн встречи практически вообще нереально проводить. Если только вы будете локально настраивать рекламу, ну, грубо говоря, где-то подавать заявки, газеты, расклеивать опять же те же листовки и встречаться вот в тех э, районах, где вы сами живете, потому что у вас и так этот целый район занимает уже там, наверное, час езды времени с одного конца в другой для того, чтобы встретиться с человеком. Вот вы можете посудить, это в особенности для тех, кто еще работает на государственной работе, вы тратите время, вы домой приезжаете в часов 6-7 вечера, грубо говоря, да, и у вас еще могут быть встречи, вот вам нужно проводить встречи, это шестевой маркетинг, ребят сетевой маркетинг подразумевает собой встречи да то есть неважно встреча это офлайн встреча это онлайн это вебинар это мастер-класс это встреча да то есть это вот когда люди встречаются и обсуждают какой-то момент и сетевой маркетинг без этого никак не обойдется то есть рекрутинг без этого ну, никак не построить и представьте вы приехали в 7 часов вечера домой а, час времени еще поехать в кафе потратить час времени с человеком пообщаться час времени обратно потратить время итого это 10 часов вечера вы приезжаете домой выжаты как лимон а еще если человек сказал нет все бизнес рухнул и сколько можно делать таких встреч вообще то есть я не знаю там 30 встреч максимум можно привести наверно за месяц а в том случае потратя на это часов 15 времени в сутки да то есть вы работаете где-то еще и плюс уделяете там например сетевому маркетингу это просто работа на износ в то время сидя дома Используют социальные сети, договорились с человеком, вышли на скайп, это все делается на протяжении 50 минут, ну 5-10 минут, обсудили полчаса, 45 минут, 50 час времени максимум, встречу, ну то есть поговорили, выстроили взаимоотношения, потому что авторитетность можно выстроить внутри социальной сети, да, то есть позиционирование своего, чтобы человек, перед тем, как прийти к вам на встречу, он посмотрит на вас, он увидит, чем вы занимаетесь, чем вы дышите, о чем вы пишете, что вы можете предложить. Если нигде не работаешь, то нормально, ну, если нигде не работаешь. Ну, хорошо, даже если нигде не работаешь, сколько вы максимум... Тем более, давайте мы возьмем потенциал, потенциал, если вы нигде не работаете. 5 встреч, это максимум за день вы можете провести встреч. При том случае, если 5 встреч они совершатся, то есть 5 человек придет к вам на встречу, что бывает очень редко, потому что многие посреди встречи то я не хочу, то я не смог, извините, кто-то проигнорил, и много-много другое. Но это пройденная песня, и тут как бы без вариантов. А в случае с онлайном, если вам отказали, да, то есть, если вам отказали, вы дома находитесь. Нормально, у меня форточка, пошла по делу с детьми, с детьми поиграла, мужу уделила время, приготовила покушать, все что угодно. Здесь же вы тратите время, либо находясь в кафе, либо в передвижении и так далее. Но в любом случае, время затраты просто решается моментально, когда вы начинаете заниматься онлайн, да, то есть заменяете те же оффлайн-встречи на онлайн, тем более вы на оффлайн-встречи еще тратите деньги, передвижение, кафе, кофе, транспорт и так далее. Вы на все это тратите деньги. А если еще и говорить о домашних кружках, это, ну, так говорится, не всем комфортно, если вы живете, у вас семья возможно жене либо мужу не особо комфортно, что приходят люди, вам нужно еще марафет находить, наводить дополнительно, убираться там, подготавливаться на все это тратить время и много-много другое. Что такое домашние кружки, Екатерина? Ну ты, наверное, партнер нового поколения. Домашние кружки, когда домой приходит группа людей, ты группу людей дома угощаешь продуктом делаешь презентацию и тем самым вовлекаешь людей на э, в бизнес вот так, такие вот методы тоже имеют место быть и но мой главный посыл не в том чтобы вы этим например не занимались мой главный посыл что многие ребята которые приходят в сетевой бизнес проходят некоторое время и они понимают что нужно переходить в интернет они переходят, но ну, не туда, куда нужно. Они переходят не туда, куда нужно. А, они видят разные блестящие штучки, о которых я в последнее время очень часто говорю. Создавайте одностраничные сайты, создавай, э, подключайте автоматически автореспондеры, такие как Just Click, Get Response, там, э, MailChimp, либо какие-нибудь другие фишки. Людям настолько запудрят мозги эти супер мега-гуру, которые уже 20 лет в сетевом маркетинге, и они уже давно заняли нишу в интернете и продвигаются через трафик, через рекламу в Яндексе, в Гугле, делают одностраничный сайт, у них выстроина автоворонка, у них базы по под 100 тысяч человек. И они спокойно говорят, создавать лендинги, потому что для них это не стоит ничего. А как вы приходите в интернет, а для вас это полный гремучая смесь когда вы не сталкивались с этим ну вот ребят представьте обычного человека перри просто вот так вот переотправить э, пере, пере куда-нибудь э, в другую профессию вот, представьте вы там дворник ну грубо говоря вы дворник а вам сказали будьте электриком и но будьте электриком это ну вот это вот то же самое это вот опасно как между жизнью и смертью то есть вот вы дворник полезете в электрощитки и вас шандарахнет током и ваша жизнь покончена и таким вот образом строится сетевой маркетинг на самом деле люди которые строят бизнес они устают от офлайн встреч листовок раздач каталогов встреч много-много другого они ищут информацию через ин в интернете и наталкиваются на супер мега гуру которые говорят, сейчас мы выстроим вам поток кандидатов через Яндекс.Директ, давай там лендинги делать, сайты, блоги, и человек начинает вот эту кучу малу, блин, лезть, и все. И опять же такой же отсев, вот если тысячу новых партнеров приходит, сетевой бизнес, и в теперешнее время так, такое, такое же количество человек, сколько приходит, так и уходит, несмотря на новые технологии, о которых якобы рассказывают люди. Что вам, из чего вам нужно э, начинать для того, чтобы делать действия правильно? Вот как Екатерина говорит, действия должны быть простыми. Вам нужно начинать с простого в сложное. Вы, переходя с офлайн, если у вас нет, у ребят, опыта в e-mail маркетинге, если вы этому никогда не обучались, потому что этому нужно обучаться, для того, чтобы грамотно продвигаться, я уже в этом глубоко обучаюсь три года, и то я обучаю людей простым методом и эффективным методом, иногда в раз 10 эффективнее, чем тот же email-маркетинг методом построения через социальные сети. Потому что я понимаю, что для того, чтобы вас подготовить опять же тех ребят, которые хотят заниматься email-маркетингом, строить базы подписчиков через email, лендинги создавать, вы можете сделать просто феноменальный результат сначала на, одном, на одной социальной сети, а потом уже, имея деньги, имея опыт, имея понятие в трафике, переходить в более углубленное обучение. Хотя, если глубоко вот посмотреть и оценить иногда опять же говорю в социальных сетях маркетинг можно устраивать намного эффективнее чем э, в email маркетинге поэтому ребят то что я хочу до вас сегодня донести смотрите на социальные сети сейчас мир общения это вот мобильность она через мессенджеры, через социальные сети очень активно строится. Не нужно лезть куда-нибудь далеко в email-маркетинг, в интернет-продвижение. Все есть в одной из какой-нибудь социальной сети. Выберите вашу самую любимую социальную сеть. Может быть ВКонтакте, может быть Facebook, возможно Instagram, возможно Одноклассники. И в каждой из них можно выстроить крутой маркетинг. В каждой из них есть очень много фишек, благодаря которым вы можете строить базу подписчиков внутри социальной сети, проводить лайф трансляции Выстраивание личного бренда, персонализации, взаимоотношения выстраивания, утепление, позиционирование. Все это можно выстроить в какой-нибудь одной социальной сети. Не нужно опять же распыляться на их множество. Выберите одну. Станьте крутым в одной социальной сети, а потом можете масштабироваться. На самом деле, вот вы смотрите на социальную сеть. Это вот взять вот такой вот механизм, да, вот шестереночки. Шестереночки, я не знаю, вот такие вот шестереночки. Возможно, снаружи, снаружи. А вот вы смотрите на автомобиль, ну вот, грубо говоря, Мерседес, вы смотрите снаружи, ну, ну да, вроде бы красивый, красивый автомобиль, вроде бы красивый автомобиль, но когда вы берете смелость, идете в какой-нибудь салон и садитесь внутрь современного автомобиля, у вас прям, знаете, дыхание такое... Э вы замираете, потому что вот вы садитесь в корабль, там столько переключателей, столько фишек, наворотов, автоматизации в этом вот автомобиле, там климат-контроль, климат-круиз, да, там робот внутри там авто, авто, автоключ да то есть вот вы садите и там вот все так блестит такие очень много штурвалов очень много кнопочек и вы понимаете что здесь что-то очень много крутого в этом нужно разбираться социальная сеть на самом деле то же самое снаружи вы видите что это просто какая-то э, социальная сеть для общения что тут можно группы создавать что тут можно пост писать что тут можно лайки ставить, комментировать что тут можно как-то развиваться общаться но на самом деле когда вы начнете разбираться разбираться глубоко разбираться это аналогично то же самое как вот сесть в крутой автомобиль и увидеть очень круто но большое количество преимуществ да то есть что вы, вы как сели в корабль который будет комфортно строить бизнес поэтому посмотрите на одну социальную сеть любую абсолютно я для себя выбрал социальную сеть ВКонтакте сейчас я буду масштабироваться переходить в Facebook потом в Instagram Мои, мои следующие площадки для развития это YouTube. Да, то есть, вот э, ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube это мои топ-приоритеты, которые ну, я для себя выбрал, которых я вижу огромный потенциал. У вас может быть это другая, возможно, для вас комфортно, одноклассники, там тоже очень много целевой аудитории для вашего бизнеса. И э, тот же перископ Twitter там тоже очень много целевой аудитории, поэтому выберите для себя самую актуальную и начните в ней прокачиваться. Поэтому, ребята, в любом случае ставьте лайки, если вам был полезен этот эфир, делайте репост, если не хотите потерять, хотите поддержать наше сообщество. И плюс хотите, чтобы ваше окружение, ваши спонсоры, ваши партнеры наконец-то начали думать иначе, если они думают еще старыми, старыми категориями, пускай они слышат, пускай они смотрят, пускай они трансформируют свое мышление, и рано или поздно они это сделают, потому что выхода не останется. Либо они выйдут в интернет, и у них будет бизнес, либо они не выйдут в интернет, и у них не будет бизнеса, как сказал Стив Джонс, да, то есть если, ну, что-то приблизительно в этом смысле. Поэтому, ребят, с вами был Виктор Бандлет, и до следующих эфиров, пока-пока.